Сорт острого перца Хабанера Адальберто. Этот перчик относится к виду капсикум чиненс. Родом из Бразилии, Южной Америки. Это высокоурожайный сорт. Вот смотрите, как интересно, у него вяжутся перцы. Видите? Они вот с верхушки, как бананы, на пальме. И вот такими вот такими вот гроздями, целыми пучками. Такие перцы созревают от зеленого перчика. И до светло-оранжевого. Вкус этих перчиков пряно-цветочный. Срок созревания от 80 до 100 дней. Высота куста от 50 до 60 сантиметров. Такой перец. Очень хорошо выращивать в домашних условиях. На подоконнике. Он неприхотливый. Срок созревания 85-100 дней. Острота такого перчика от 150 до 325 тысяч сковелей. Практически, практически как у стандартного хабанера. Очень-очень интересный сорт. Советую выращивать такой сорт у себя дома. Главное, что он маленький и дает большое количество плодов. Плоды вот скучены в одном месте, в развилочке. Потом идет еще одна веточка, на ней такой же пучок перца. И много-много-много вот начинает. Видите, Если посмотреть, то целая куча ответвлений идет. Если вам понравился такой перчик, вы можете заказать его у нас. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх, нажимайте на колокольчик, чтобы не просить новые видеообзоры.